Всем здравствуйте. Всех приветствую. Ну что друзья сегодня у нас с вами прямой эфир прямая трансляция посвященная энергии энергии человека как он взаимодействует с энергией как он развивается в энергии как он тратится в энергию как ее накапливает как он ее создает да? И обо всем об этом будет сегодняшний наш прямой эфир, где я отвечу на ваши вопросы, которые вы мне подготовили заранее. И это и будет являться нашим с вами нашей с вами сегодняшней работой. Но прежде чем мы с вами начнем, я бы хотел озвучить кое-какие моменты которые необходимо озвучить в тему энергии во первых мы обмениваемся здесь с вами энергией и поэтому я прошу вас подписаться на мой канал поставьте колокольчик почему нужно это сделать потому что вы тогда будете все время на моих трансляциях знать будете когда выходит то или иное видео обычно вопросы такого рода не раз я слышу поэтому нажмите колокольчик чтобы никогда не пропускать второй момент пишите свои вопросы в чате после того как я скажу что пришло время вопросов в чате и потом после этой трансляции поделитесь ей с друзьями со знакомыми если это будет для вас вдохновляющим ресурсом также и безусловно пишите под видео что после наши трансляции с вами произошло, потому что сегодня мы будем еще делать и практику, как обычно в конце эфира. Итак, что же такое энергия? Что же такое энергия? Энергия – это служанка сознания. Энергия не бывает ни хорошей, ни плохой, ни отрицательной, ни положительной. Энергия – это чистая природа потока и с точки зрения вселенной или мироздания энергия является просто движущей силой эволюционной движущей силой которая направляет все человечество к эволюции то что мы называем отрицательная энергия то что мы называем энергия положительная, это все окрашивает ее таковым способом сознание осознание а окрашивает благодаря информации первый закон о котором вы должны помнить работая с энергией это закон что именно информация руководит энергией и естественно от информации энергия видоизменяется поэтому нет ни плохого ни хорошего есть та или иная информация представление о том или ином явлении теории догмы описание благодаря которым энергия приобретает ту или иную форму ту или иную форму следующее что вы должны знать в рамках нашей, нашего прямого эфира что энергия движется только тогда когда у нее есть наблюдатель то есть вы в каждом из вас есть наблюдатель тот кто наблюдает за миром за вселенной за своей жизнью оценивая ее оценивая себя оценивая какие-то э, ключевые моменты этапы трансформации людей события и тому подобное а, когда наблюдатель не смотрит затем или иным явлением у него нет на него энергии соответственно когда смотрит энергия преобразуется этот поток преобразуется в ту форму на которую человек вибрирует если человек вибрирует на низких потоках то есть более материальных это говорит о том что он любое явление будет преобразовывать в материю в нечто твердое и плотное наделяя теми или иными характеристиками поэтому когда мы смотрим вокруг вот мы видим комнату да мы видим предметы им наделяем это стол это кровать если мы закрываем глаза эти предметы эта комната исчезает из нашей жизни например перед сном когда мы снова просыпаемся мы обратно видим комнату мы обратно видим предметы и в этом нет ничего удивительного. наше зрение дает возможность это видеть но только наше сознание проявляет то или иное отношение и выделяет энергию согласно предметам, явлениям и человеку. Что это значит? Это значит, что энергия, безусловно, и она является живительной и эталонной системой в мире. Соответственно, если вы живете на энергии выживания, к примеру, и вы только, точнее, на программе выживания, которая помнит ваше тело из жизни в жизнь, например, то, соответственно, ваше сознание будет также находить, ну, ваше сознание живет на, этой, на, этом, на этом определении, да, на этой обусловленности. Соответственно, вся ваша энергия будет направлена только на выживание. И вы будете туда ее расходовать. То есть энергия расходуется в жизни человека только на то на что запрограммировано его сознание на что сознание направлено на другое она расходоваться не может потому что энергия всегда идет за сознанием за мыслью за чистотой разума человека и таким образом мы делаем выбор в своей жизни и этот выбор он может быть как осознанным выбором когда мы это декларируем говорим об этом выбираем это вслух или осознанно просто представляем либо неосознанным а также когда мы ничего не выбираем это тоже является выбором потому как мы позволяем тем или иным событиям случаться в нашей жизни и никак их не трансформируем никак их не изменяем и вы знаете о законе внимания. Закон внимания ⁇ это закон энергии. Где наше внимание, там наша энергия. Соответственно, если человек привык видеть во всем зло, то его энергия будет аккумулироваться только тогда, когда вокруг происходит какое-то зло. Когда происходят какие-то неприятности, когда происходят какие-то негативные события, его энергия будет активироваться на это. Когда будет штиль гладь, да Божья благодать, у человека энергии не будет. Или когда будет стагнация, у человека вдруг внезапно энергия заканчивается. Или когда человек нередко мне пишет: Вот Сергей, почему так? Вот когда проблемы начинаются в жизни, у меня столько энергии их решать, и вообще очень много энергии появляется. Но как только у меня все, все хорошо, все гладко, птички поют, все замечательно, я как будто бы пустая или пустой. Все дело в том, что сознание находится на уровне выживания. И когда а, происходят э, те события, которые вы, опять же, сами создаете подсознательно в своей жизни, а тогда выделяется энергия. И вы, конечно же, со вниманием это событие поддерживаете, энергия выделяется трансформируется в решение задач. Когда этого не происходит, соответственно, энергии нет. Апатия, сонливость так далее поэтому все что является энергией зачастую в базовом объеме определяет наш ментал наше сознание немножко скажу о желаниях когда у нас происходят какие-то желания точно также у нас выделяется энергия и вот очень важно отследить Куда она выделяется? Она выделяется из-за того, что мы хотим иметь это нечто, чтобы выжить, или мы хотим это иметь для того, чтобы наполнить себя счастьем. Это тоже очень важный момент, потому как от этого будет зависеть ход событий в вашей жизни. И когда человек желает чего-то, и он сталкивается с какими-то трудностями, он задает вопрос, почему я сталкиваюсь с трудностями? Ну за что мне это? Я же всего лишь пожелал того или иного. Все дело в том, что ваше сознание направлено на выживание, и под эту призму вы получите свое желаемое, но только через процесс выживания, потому что вы живете э, обусловленной этой стратегией. И так во всем и происходит. Когда человек поднимается почему так происходит потому что сознание зациклено только на теле на сравнение с другими телами на сравнение себя с другими людьми в принципе на сравнение и на выживание и сознание выше программы выживания никак не поднимается соответственно человек не видит другие возможности например возможность влиять на то же самое тело влиять на свою реальность изменять ее потому что в программе выживания борьбы и разделенности никакая трансформация невозможна потому что это трехмерная реальность которая только обуславливает сама себя то есть наделяет характеристиками реальность можно поменять в тот момент когда мы свободны свободны в своем сознании и представляем варианты возможностей различных когда этих вариантов возможности не существует потому что мы уже решили точно что мы хотим и поставили в некие границы и рамки то либо реальность пробуксовывает то есть очень долго не исполняется либо исполняется но через какие-то испытания потому что возможно в сознании есть программа которая так и говорит условно на простом языке я выживаю и я могу получить любой, любую награду от жизни, да, только через выживание или через борьбу. Бинго, это все сработает именно по, той, по этой стратегии, как у вас заложено в сознании. И мы ищем всегда какие-то способы, инструменты для того, чтобы изменить свою реальность. И как правило, эти способы они связаны с энергией потому что когда мы в энергетическом подъеме в энергетическом ресурсе который мы с вами в конце этой лекции поднимем с вами до да, прокачаем мы можем действительно совершать многое но что именно совершать и как совершать зависит от нашего сознания мы можем эту энергию сливать мы можем мы можем ее наполнять ею наполнять пространство свое да мы можем ее расходовать не на нужные события все зависит опять же то как мы думаем о себе все зависит от том как мы думаем о своем теле и как мы думаем о своем мире это краткое вступление потому что лекцию по энергии я готовлю чуть позже и она будет мы сейчас все-таки говорим отвечаем на ваши вопросы я сейчас перейду к вопросам и сейчас я буду отвечать те вопросы которые сначала вы мне прислали а потом вы можете писать в чате чуть позже просто напишите свои вопросы я их тоже прочитаю итак первый вопрос а как раскачать энергию когда энергопроводимость слабая такой первый вопрос когда энергопроводимость слабая. Что такое энергопроводимость? Это когда вы можете за, одно, за короткое количество времени, ну, за единицу, грубо говоря, времени, так как вы продукт времени и пространства, да, за единицу времени вы можете соединить огромное количество потенциалов возможностей. И раскачка энергии, она не зависит от того, какая у вас проводимость, плохая, слабая, высокая. Энергопроводимость, или проще сказать, или правильнее сказать, энергонаполненность зависит только от вашего сознания вашего сознания. То есть смотрите то, что я сказал в начале, когда мы находимся своим сознанием на низких частотах выживания, борьба, условия кармы, и разделенность, и дуальность, мы не поднимаемся по печатям чакрам вверх. Чем выше вы поднимаетесь по чакрам, тем у вас меньше энергии, но больше единиц информации. Казалось бы, странно, да? Чем выше я поднимаюсь, тем энергии меньше. Тогда зачем подниматься вверх? действительно энергии гораздо больше дается на нижних печатях, на первой, второй или чакрах, на первой, второй, третьей и четвертой. Когда мы поднимаемся, когда мы поднимаемся выше, по энергопотокам то нам не, не нужно было, не нужно расходовать столько количества энергии но у нас образуется огромное количество знаний и информации что это за знание информация? это информация которая соответствует осознанности или способности влиять на свою жизнь чем сильнее расширяется наша способность понимать мир тем это соответствует большему количеству единиц информации. Например, на седьмой чакре Сахасрара. Там все и только единицы информации. Там отсутствует энергия, та самая животная энергия, которую мы себе представляем как ярость, как сила духа, как движение, как энергичность, как что-то сделать, эмоции. Там нет эмоций. Там нет той животной энергии, там есть только информация но с уровня а, седьмого уровня сознания мы можем влиять на качественное распределение энергии на нижних уровнях можно назвать это иерархаическим принципом да но никто не мешает вам подняться вверх минуя те или иные чакры если вы осознали себя на одной из них соответственно если вы осознаете себя на факторе выживания вы освобождаетесь от этой программы выживания если вы перестаете жить в разделенности и не боретесь против добра и не выступаете против зла или ну, против зла и не выступаете только за добро ну то есть вы не разделяете мир вы его видите в объеме а вы любите всем сердцем любовь ваша творит а не хочет только брать брать вы можете качественно усваивать информацию, качественно ее передавать. Вы видите мир и чувствуете мир как единство и многомерность. Соответственно, у вас не остается зацепок за то, чтобы скатываться на нижние уровни печатей про который я не раз уже с вами обсуждал да как мы скатываемся назад и почему мы скатываемся потому что у нас еще не проработано эго не проработан ум мы все еще пытаемся быть важными быть умными э -э -э крутыми и прочее прочее вот поэтому и скатываемся на нижней печати где есть это разделенность борьба э -э и всякие разные игрушки соответственно энергия раскачивается и проводимость ее зависит от того насколько на какой частоте сознания вы вибрируете скажу проще вот смотрите мы живем э, обусловленном мире и наделяем тот или иной даже предмет какими-то характеристиками чувствами ну например вот смотрите у меня есть ручка но это просто ручка ей не нужно петь оды ей не нужно писать стихи не нужно сходить с ума если вдруг она не пишет если вдруг она перестает писать я беру другую ручку и делаю дальше что хочу я не живу представлениями об этой ручкой я отношусь к ручке просто я беру просто ручку в руки и я ей пользуюсь ручка это всего лишь ручка но человек свойственен наделять любой предмет или явление какими-то сверхзадачами или проблемами или представлениями да и поэтому ручка становится такой важной частью жизни человека опять же я говорю сейчас пример ручка может быть человеком это может быть явление это может быть задача цель мечта все что угодно в виде ручки и вот человек наделяет настолько вниманием и желанием или антижеланием какое-то явление, что теряет возможность управлять своей реальностью, потому что он это явление уже обуславливает, ставит в какие-то рамки. Но это просто явление, это просто ручка, это просто человек, это просто его реакция, это просто его действие, это просто его движение. Когда мы тратим энергию на представление, о человеке или об этом предмете, то, конечно же, наша энергопроводимость будет низкая, будет слабая, потому что мы все спускаем, весь потенциал внимания спускаем э, на разговоры о чем-то, а не просто живем. Э, это вот что касается пробуждения или... Почему говорят, у осознанных людей или пробужденных огромное количество энергии? Нет. У них огромный потенциал всего и ничего. Там не, не проявленная яра энергия там энергия объемная знаете вот такой пустоты смотришь в такого человека и проваливаешься смотришь в такого человека и проваливаешься там нету за что зацепиться нету эго эго есть всегда когда ты смотришь на человека и твое эго с ним общается, взаимодействует ты хочешь быть, как он, или хочешь быть круче, чем он. Когда ты человека проваливаешься и ты не хочешь быть как он или круче него, ты просто им наслаждаешься, ты просто им живешь. Это просто явление: как жить солнцем, как жить небом, как жить водопадом, в котором ты купаешься, и так далее. Это и есть объем энергии в потенциале возможностей, когда в таком потенциале жизни ты можешь аккумулировать столько энергии сколько тебе нужно соответственно когда ты освобожден от всех представлений об этом мире когда ты не цепляешься за догмы за предрассудки то что происходит происходит следующее ты можешь создавать реальность такую какую ты хочешь ее видеть ее представлять какой то хочешь ее видеть, какой то хочешь ее представлять. Соответственно, у тебя э, у тебя не расходуется количество энергии и усилий, ты просто силой мысли и силой намерений это создаешь. Вот это все. Когда человек, который живет на более низких частотах и обусловленностях, э, он тратит наоборот очень много усилий, очень много энергии и сил как бы продавливает эту реальность, продавливает ее. И здесь вот и был такой вопрос, как конкретно по теме, сейчас я вам отвечу на него. Как сделать так, чтобы твои желания исполнялись, энергия желания, ведь энергия, желание зависит от энергии. Вот что э, наше мироздание ⁇ это очень такая тонкая материя. Она не плотная, как Земля как стол за которым мы сидим как стул на котором мы сидим как ручка до да, который только что брал в руки она достаточно тонкая и когда мы изъявляем какое-то желание мы просто ну допустим не просто изъявили я хочу вот машину я хочу квартиру я хочу денег я хочу любви я хочу партнера в свою жизнь мы начинаем давить на это желание читать мантры медитации молитвы ходить в церковь просить просить просить просить то есть что мы делаем мы вот это тонкое мироздание начинаем продавливать начинаем его э, как бы делать уже не тонким а дырявым соответственно ответ мироздания будет когда идет действие идет противодействие это закон энергии и вы начинаете получать препятствия на пути к своим желаниям то есть случаются какие-то препятствия какие-то нестыковки куда-то идти навстречу опоздали что-то еще происходит то есть так реальность простраивает вам преграды потому что она выдавливает обратно вот эту конструкцию тонкую чтобы обратно сделать ее цельной. И в некоторых случаях, да, реальность дает результат, дает желание. Но это желание, оно человеком порой очень неверно оценивается. Например, человек говорит, ну да, я получу, я вот получил квартиру, но мне она не нравится. и я там получил машину но мне она не нравится Или купил машину получил квартиру я получил человека от жизни но что-то в нем не то вот он храпит по ночам да там еще что-то да какие-то э -э, негативные аспекты в нем проявляются я такого не заказывал я заказывал другого то есть мы постоянно начинаем быть чего-то недовольным даже в те моменты когда мы получаем желание это то же самое знаете как вот мама ребенка воспитала, дала ему образование, дала ему любовь, а он ей говорит: Мама отстанет от меня, ты мне ничего не делала, ты меня не воспитывала, ты вообще была ко мне холодная и так далее и так далее. То есть для матери настоящая, которая любила своего ребенка, дарила ему тепло, это, это удар сердца. И тот же самый удар вы наносите в мирозданию Вселенной когда вы говорите, потому что мироздание вселенная это тоже вид материи так же как мама это материя вы говорите нет ну как бы вы недовольны вы неблагодарны и соответственно вы не получаете от этого удовольствия от использования своего желания да и потом как стечение событий вы ваше следующее желание начинает тормозиться как делать так, чтобы желания исполнялись и чтобы не было никаких усилий, чтобы вы не получали недовольные опыты от того, что вы ваше желание исполнилось или задержалось там в процессе, зачем оно теперь мне нужно, да, это желание. Нужно очень по касательной идти навстречу своим желаниям, нужно очень очень нежно очень а, мягко разговаривать с мирозданием вы желаете что-то отпустите это а, не став не э, насилуйте вселенную выскажите свое намерение идите по зову сердца а, вселенная мироздание она ответит на ваш посыл и возможно в пути к желанию вам придется поменяться эволюционировать не отказывайтесь от этого если нужно чтобы ваше желание сбылось когда вы будете в таком-то или ином состоянии духа находиться значит таково оно должно быть потому что желания, они иногда приходят нам для того чтобы мы изменились они а для того чтобы мы их имели и про это написано огромное количество книг и одна из таких моих любимых книг это алхимик да Человек, который следовал своим желаниям в пути, изменился и понял, что желания никакого у него и не было. Самое главное, вся самая главная ценность была в его путешествии, его познании себя. Точно так же и когда мы делаем какую ставим какую-то цель и хотим, чтобы наше желание исполнялось, не думайте о его результате тогда вы поймете для чего вы это желаете вы в пути к этому желанию сможете трансформироваться стать лучше любое желание ведет к эволюции если это желание не от ума конечно же если это не социальное желание как быть лучше, как быть похожим на других, как иметь красивую там грудь, как у всех, как иметь такую же машину, как у соседа, как иметь такую же работу и так далее, и так далее. Когда это нематериальные желания, привнесенные и социума и назидающие человеку и социума, тогда остальные желания вас изменяют. Все остальные, все другие перечисленные сейчас, мы, они просто вас оставляют в неких рамках социального опыта в рамках игры более ничего вы не развиваетесь. И не факт, что вы получите или не получите эти желания. вообще человек живет не для желаний. Есть мечты какие-то да есть представления о ком ты хочешь кем ты хочешь быть, но эти представления или желания или мечты это всего лишь способность осознавать себя на пути к ним, больше ничего это не способно, это не э, конечная задача просто ими обладать и когда мы уже в голове продумываем что мы этим обладаем э, наша эволюционное процессе так скажем обламывается и либо мы не получаем желание потому что для нас этот эволюционный процесс невозможен в рамках этого желания или мы э, просто начинаем э, получать другие результаты негативного характера который как раз нас и будет трансформировать эволюционировать и так далее если вам перед близкие люди что делать как выстроить правильный энергообмен и почему я чувствую влияние других людей мы с вами будем говорить скоро на, энерго, на тему энергообменов, на тему очищения своего пространства, биополя, на курсе энергохакинг, который будет с 27 мая. Я не буду сейчас раскрывать вам всех секретов и практик, естественно, мы все не пройдем за этот эфир. Но тем не менее, я приглашаю вас на этот курс, который, в котором мы будем изучать свое тело, свою энергию, и там мы будем освобождаться от очень многих привязок, от очень много привязок как системных эгрегориальных, так и других привязок между людьми. Сразу хочу сказать, что такое вампиризм? Или когда ты чувствуешь рядом с человеком, что тебе не очень хорошо, и ты его оценишь, у этого человека плохая энергия. Этот человек вампир. Вот я поговорила с ним, и вот мне сразу стало плохо. Я обесточилась или обесточился все дело в том что у ни у какого человека нет плохой энергии как я уже сказал нет хорошей энергии есть энергия а просто энергия но так как человек продукт ума он свою энергию сливает в пространство через свое сознание соответственно если сознание у него жертвенности злости каких-то отрицательных парадигм мира. Он видит мир не как большая возможность, а как испытание или тюрьма. То есть, естественно, энергия, которая есть в его теле, которая аккумулируется его телом, проходит через призму, через сознание вот этих обусловленностей, этих правил этих концепций этих мыслей и заполняет пространство вокруг себя если ваше сознание не соответствует этим концепциям то ваш мозг считывает эту энергию как нечто чужое когда мы например находимся в каком-то поле своем мы живем в концепции там мироздания определенного своего да как мы видим этот мир как возможность да и рядом с нами человек начинает ныть он начинает обсуждать там государство правительство как все плохо конец света еще что то то это не говорит о том что у него отрицательная энергия просто его энергия наполненная этими концепциями не резонирует с нашей энергией, с нашими концепциями и соответственно мы чувствуем это эту антисинхронность рассинхрон делает человека энергию человека внутри сжимает внутрь мы когда чувствуем рассинхрон мы сжимаемся внутрь и поэтому происходит как будто бы мы теряем энергию потому что оптимальная оптимальный процесс всей жизни энергии человека это когда мы своими полями биополями тонкими телами постоянно взаимодействуем с внешним пространством да? мы постоянно обмениваемся энергией с природой с мирозданием с людьми и так далее и вдруг где-то происходит не connect вдруг где-то происходит рассинхрон и моментальная энергия сжимается как инстинкт самосохранения. И поэтому мы чувствуем внезапно обесточивание. Потому что энергия должна течь, а она вдруг, как вот кран, вода в кране, раз вы включаете кран с водой, вы знаете, что всегда там течет вода, холодная или горячая, но вдруг утром вы включаете, а воды нет. И вы так вступили, как нет? А воды нет, нету вот также и у вас как бы энергия перестал перестала синхронизироваться с кем-либо человеком и поэтому разные концепции людей э, представляются как э, вампиризм или донорство понимаете да о чем речь но если у вас такая же программа как у этого человека который обсуждает э, других людей негативит у которого очень много э, у которого очень много страсти к выживанию то он будет с вашим лучшим другом вы еще и разопьете с ним бутылочку первую вторую третью потому что вы на одной волне вот это вот состояние быть на одной волне как раз о том что ваши волновые частоты энергопотенциалов вашего тела синхронность вот поэтому есть такое выражение быть на одной волне если мы говорим про наших близких людей и как выстраивать энергообмен с ними? Нам нужно изначально самим выйти из э, сознания выживания, сознания страдания, потому что когда вы пишете вопрос, как мне вот с этими негативными родственниками, гадами, сволочами существовать, это говорит прежде всего о вашем эго, которое транслирует: я лучше других, они хуже меня это тоже программа выживания как вы уже догадались да? программа выживания программа жертвенности я говорю иногда людям ты жертва он говорит, да нет я не жертва я в медитации читаю а жертва не только плачет жертва еще и защищается жертва еще и выступает против жертва еще и спасается там много характеристик жертвы есть соответственно когда я поднимаюсь выше своим сознанием и понимаю что я даю возможность каждому человеку быть таким как он есть и я имею право не общаться с людьми я имею право не взаимодействовать с ними если мы находимся в ран я никого не пытаюсь изменить или переубедить я просто перестаю взаимодействовать с тем или иным человеком потому что у меня есть воля свобода воли у меня есть тело которое может ходить перемещаться и больше не общаться с этим источником дезинформации или источником утечки моей энергии соответственно это мой выбор я его сознательно делаю и точно так же и с родственниками вы можете либо прекратить общение до тех пор пока ваше сознание не перейдет на более высокие частоты чтобы воспринимать этих людей как ну, людей которые играют в свои игры и вам будет тогда проще вот но либо в рамках если вы живете вместе в рамках потенциала возможности поднятия своих вибраций и создания вокруг себя правильного пространства влиять на этих людей влиять на этих людей это путь сложнее как вы понимаете но он дает лучший результат он дает лучший результат так какая энергия сейчас доминирует в людях кратко отвечу на вопрос никакая обычная та же самая энергия как я уже сказал энергия она одна она в потенциале бесконечная у нее нет ограничения по времени нет ограничения по пространству она просто есть люди окрашивают энергию в те краски которые есть в их сознании больше ничего так, может ли стопориться энергия, когда живешь с родителями и хочешь съехать? Действительно может. Объясняется это тем, что вас, если вы не за сколько вам лет, 30, может быть, 25, кто писал этот вопрос. Например, вы живете с родителями достаточно уже долго, никак не можете от них съехать. И они вас порабощают своим вниманием может быть жалуются или хотят все время чтобы вы были с ними и это действительно такой очень сложный момент созависимость между детьми и родителями которые не дают прежде всего развиваться ребенку ну и развиваться маме потому что мама в какой-то степени или папа должен принять понять для себя что их ребенок фактически не их ребенок это самодостаточная личность которая должна пройти свой путь эволюции а для них тоже эволюция это научиться жить без детей, научиться жить в самостоятельности, отправить своего птенца на волю для того, чтобы он смог освоить этот мир. Я не буду сейчас обсуждать поведение родителей, я отвечаю на вопрос вам действительно стопорится энергия почему когда вы живете с родителями вы живете по их программе по их установке вы живете условно в их астральном пространстве в их ментальном поле и это поле ваше поле ваше пространство подтянуло под свои условия Потому что здесь еще срабатывает и родовой принцип иерархаический принцип слушай старших выполняй указания старших чти старших люби старших нельзя перечить родителям и так далее это вовсе не означает что вы должны с ним перечить вовсе нет перечить родителям не нужно нужно их понимать и разговаривать и ваш выбор это переехать действительно от родителей снять квартиру начать заниматься своей самостоятельной жизнью развивать себя это вам действительно поможет очень сильно потому как только в одиночестве в самостоятельности человек эволюционирует в своем сознании в своем присутствии вот почему я говорю что у вас у каждого должно быть в неделю хотя бы какой-то промежуток времени своего пространства когда вы посвящаете внимание себе своему творчеству своему хобби своему дневнику, своим каким-то искусством, которыми вы занимаетесь. Потому что точка склейки вашей сборки, сознания, она, она всегда должна быть в потоке, она всегда должна быть в осознанности себя. Когда вы внимание рассеиваете на других людей, на события, на обстоятельства, вы не успеваете синхронизироваться с самим собой, соответственно, вы расходуете свою энергию на разные скажем так потенциалы которые возможно с вами не имеет ничего общего и ничего общего в вашем развитии Вы как бы наступаете постоянно на капканы и соответственно здесь очень важно сказать еще такую вещь это не только касается жизни с родителями это касается жизни и с партнерами дело в том что когда мужчина женится на женщине есть такое патриархальное мнение, что женщина должна служить мужчине, а мужчина должен служить женщине. И происходит следующий момент, когда женщина перестает в какой-то момент развиваться а мужчина достигает определенного процесса в бизнесе, в работе и тоже перестает развиваться. Соответственно, два неразвивающихся человека находятся в одном поле и происходит система энтропии, что приводит к разводам, к скандалам, к уменьшению сексуальной энергии в паре и многому-многому другому. А пара это всегда синхронность это всегда я это сравниваю как например два ловца в лодке два, два человека в лодке грибут веслами и например один сидит с одного края другой с другого и или например просто 2 2 два весла в лодке и один отдыхает пока другой гребет то же самое и в семье один что-то выполняет другой его замещает когда тот устал эволюция развития заключается в том в паре что каждый должен развиваться и не должно не должно быть конфликта внутреннего, что я из-за другого человека не могу развиваться. И когда вы примете такую концепцию со своим мужем, со своей женой, ваши отношения выйдут действительно на более высокий уровень. И когда есть путь собирать камни, есть путь их раскидывать. И когда женщина выходит замуж, она раскидывает камни, она создает семью, она вкладывает огромное количество энергии в своего супруга, она рожает детей, она создает ячейку семьи. Когда она разбросала камни, она начинает их собирать. Когда уже муж помогает ей как тыл, когда она начинает развиваться в каком-либо творчестве, когда действительно пришло к этому время, в своем развитии, когда дети начинают поддерживать родителей и так далее. То есть происходит замещение постоянно результатов, да. То есть сначала мы всеем семена, потом эти семена всходят и мы пожинаем плоды и так далее. Но когда каждый росток борется за свое право и за свое существование, или, например, садовод, он же не поливает какой-то отдельный цветок, а другой наделину поливает при ромашку а лилию обходит вниманием. нет же да так же как и создатель творец он любит всех нас одинаково но так как у нас есть тега и ум мы начинаем выбирать кому делать хорошо кому делать плохо я делаю сейчас для себя а для другого делать не буду должна быть взаимность во всем тогда идет обмен энергии тогда действительно идет потенциал вы можете сказать своим родителям от которых вы хотите съехать что сейчас пришло время собирать вам камни я хочу быть для вас опорой в будущем поэтому отпустите меня я реализуюсь максимально чтобы ваша старость была комфортной и счастливой вот это тоже очень важно проговорить со своими предками потому что у них будет гордость за то что вы взяли на себя ответственность и ну вот что-то вот такое и родителям иногда нужно гордиться для ума это надо иногда полезно и все же родители осознанные так следующее можно ли направлять энергию на любую ситуацию действительно здравствуйте всем кто присоединился только что всем привет действительно можно направлять и нужно на любую ситуацию мы направляем энергию на любую ситуацию своим сознанием как я уже сказал важно отметить что когда мы смотрим важно отметить вот какой момент который мы будем с вами разбирать на семинаре энергохакинг после трансляции ссылочки появятся под видео когда мы направляем энергию на какие-то различные концепции задачи а потом эти задачи становятся неактуальными но наше внимание остается в этих задачах мы с этими задачами подсознательно связаны. Почему? Мы не завершили их до конца, и мы на них делали очень большой акцент. Мы вкладывали много усилий и внимания в эти задачи. Соответственно, нужно будет от этих задач отказаться. У нас есть такая встроенная программа, она причем есть у всех людей, кто не свободен они свободны, у нас 80% населения, если не 90%, потому что держится за деньги, за квартиры, за быт, за детей, за все, за работу, за, ну, за все, за все, что человек видит, он держится. Он держится за все, потому что он боится просто-напросто потерять, потому что он считает, что он не бог, он не творец, он просто маленькая мышка, которая нашла зернышко, и это зернышко сейчас завтра кто-то отберет. И эта мышка грызет это зернышко и фактически держится за него и что касается вот так же мы держимся за старые вещи которые не выбрасываем это тоже останавливает возможность реактивировать нашу энергию, быть более энергичными. Мы держимся за старые учения, за старые книги, которые хранятся на наших полках, которые не имеют никакого отношения к нам уже, за те учения, которые вы когда-то обучались, но сейчас вы не выполняете за те посвящения в которые которые вы проходили в каких-то культах подключались к каким-то религиям но сегодня это не имеет отношения к вам все это забирает вашу энергию и это нужно осознать отпустить мы будем делать практику отпускания вы если не будете на этой практике 27 мая можете сделать это проще просто начать с главного принять что это больше для вас не работает и начать это отпускать. И, ну, с вещами сделать проще, их просто надо выбросить, потому что вы их из этой жизни в следующую никогда не унесете. Избавляйтесь от чужих, от, от чужих и ненужных вещей особенно, и вообще от вещей в целом. Есть, правда, вещи, которые очень дорогие и памятные, от них, и если они дают вам энергию, когда вы на них смотрите, можете сохранить. Но если вещи, которые просто тупо лежат, конечно, от них нужно избавляться в срочном мире. Либо передавать другим людям, которым они могут послужить так вы тоже этот круговорот энергии создадите так секс это трата энергии очень хороший вопрос действительно у нас в обществе секс воспринимается либо как способ продолжения рода либо как способ насыщения, способ э, насыщения эмоциями удал, способ удовлетворения. Но этот способ он характерен для низких уровнях сознания. То есть это первая чакра, вторая чакра, третья чакра, когда доминируют чувства, когда доминирует чувственный опыт и секс воспринимается только как удовольствие только как, либо как продолжение рода, как акт продолжения рода. Кстати, сегодня, например, я читал статью о племенах Масаи. Это территория Танзании, где живут эти племена. У них, у этих племен, они относятся, ну, племена все вот такие, племена, живут больше на нижних чакрах. Это принцип такой вот выживания, да, то есть это такая вот более-менее простая жизнь там нет у них никаких трендов и целей к которым они готовы стремиться они живут вообще в принципе в картонных коробках для них ничего нет важного кроме воды в африке до да, вода это ценность питания и общество которое их принимает и благодаря которому они развиваются так вот у них отсутствует такое понятие как сексуальность несмотря на то что вы видели не раз африканские общества они свои половые органы начинают украшать, они украшают свои тела, они ходят там ноги голые да, то есть показывая свою принадлежность к тому или иному виду, но это характеризуется не сексуальностью, это характеризуется с выживаемостью и с культом уважения к друг другу. У них нет сексуальности между мужчиной и женщиной, половой акт проходит очень просто и естественно эти люди не страдают от наличия или не от наличия партнеров, потому что для них главное это дети, То есть очень примитивный образ сексуальности. В нашем обществе, в обществе людей, где произошла давно сексуальная революция, мы воспринимаем, мы секс превозносим, и многие превозносят, многие делают его, для многих он уже стал как средством купить что-то в магазине, да? как возможности взять, пойти купить хлеб или стакан кефира, также можно купить секс в наше время. И это печально, потому что эта энергия очень сильная, сексуальная энергия ⁇ это одна из главных энергетическорений это энергия кундалини это энергия мощная которая осознает себя сама это единственная энергия которая осознает себя сама естественно когда человек живет на низких вибрациях он воспринимает энергию только как а трату потому что кроме акта ничего не происходит когда эта энергия поднимается выше она сознается совершенно по-другому как энергия творения например на четвертой чакре сексуальная энергия преобразуется в состоянии любви то любви которая создает потенциал возможностей и создает потенциал силы и когда вы любите человека вы наверняка знаете что когда ты любишь человека и действительно взаимообмен и когда ты не любишь человека то а, акты между людьми интимные акты до да, между людьми они очень сильно отличаются прежде всего качеством энергиям и состоянием после этих актов то есть человек начинает после этого а, чувствовать себя целостным когда все это происходит в любви, когда это все это происходит механически, он растрачествует свою энергию, потому что нету обратной реакции. Плюс ко всему очень важно, с каким партнером вы это делаете. Если партнер находится на низких вибрациях, вы попадаете на эти низкие вибрации, увы. Действительно, когда низко часто вы занимаетесь этим почему говорю этим потому что боюсь что youtube сейчас забанит трансляцию значит когда вы занимаетесь этим состоянием с низкочастотными людьми которые живут на низленных вибрациях в жестокости в ярости в разделенности то ваше сознание синхронизируется как ваше тело и ваша сексуальная энергия синхронизируется с этим человеком и замыкает вас на время примерно от одного от одних суток до семи суток если это единожды произошло если это постоянное состояние то вы между вами преобразуется некое поле связи которое с каждым месяцем усиливается и когда отношения такие завершаются еще несколько лет люди могут быть в этом поле и вы можете через это поле считывать чужие мысли чужие инстинкты не свои программы и, и соответственно жить ну скажем так в очень ограниченном состоянии я сейчас понимаю что у меня заканчивается зарядка на телефоне я сейчас попробую подсередиться а зарядка не дотягивается до компьютера небольшой небольшой у нас тогда рекламный рекламная пауза сейчас будет если можно поставить на рекламную паузу, я бы поставил. Так. Сейчас я думаю, как подключить? Никак подключить не смогу, наверное. Так, давайте сделаем следующим образом. Я боюсь, что если я выключу сейчас компьютер, у меня все зависнет и не будет видео. Сейчас я напишу своим помощникам, может они знают, как это изменить. Так, пока мои помощники отписываются я если я закрою компьютер не знаю что будет я не могу дотянуться просто до розетки слишком слишком это сел сейчас ребят извините такой поток пошел и что-то смыло так Ну, помощники мне не отвечают ладно будем действовать в прилагаемых обстоятельствах сейчас я попробую тогда закрыть трансляцию и открыть ее через несколько секунд попробуем что будет Так, ну что мы продолжаем вроде запись пошла так как меня видно как меня слышно а, продолжаем а, следующие вопросы следующие вопросы а, как вернуть к любимому делу когда будто перекрыли канал а, тоже очень важный такой вопрос который нам дает ответ на то, что когда... Вот давайте так я отвечу на этот вопрос. Когда мы начинаем... Ну, Какое-то дело развиваем, и это дело приносит нам энергию, приносит нам радость, да, приносит нам счастье, приносит нам развитие. И в какой-то момент после этого у нас теряется к этому вдруг интерес. Или пропадают силы, пропадает энергия это развивать. С чем это связано? Это связано с тем, что, скорее всего, в этом деле вы уже сделали все, что могли, и после этого происходит, ну, такое, скажем, состояние завершенности некой может быть не в этом деле может быть как вектор изменения этого дела перевода его на новый этап на новый уровень да. соответственно в какой-то момент в какой-то момент это изменится то есть вы сможете изменить это вы сможете либо это изменится, либо что-то что в итоге поменяется, да. Поэтому здесь нужно довериться потоку, куда вас вынесет. А обмен энергии у мужчин и женщин по второй чакре это миф? Нет, это не миф, и я уже ответил: что это не миф, что действительно энергия по второй чакре взаимодействует с, с мужчиной и женщиной. Да? То есть обмениваются мужчина и женщина по второй чакре и, соответственно, их энергии, их информация о них, о них, обоих синхронизируется. Плюс ко всему, когда мы занимаемся любовью, назовем это так, мы синхронизируемся с информацией человека, с его кармическими всякими штуками. Даже если мы находимся не в карме, но человек живет в программе кармы. Мы попадаем в его карму как игрок если у нас есть чувственный опыт у нас есть привязанность к этому человеку соответственно мы начинаем играть в его игру но а когда женщина становится женой мужчины и у них происходит действительно серьезные отношения да и создается семья то естественно жена полностью синхронизируется с мужем причем это не зависит от того женаты они официально или они жена и живут в гражданском браке так, как сохранять и не распылять энергию? Это очень простой, простой ответ на этот вопрос. Дело в том, что не распылять внимание, я бы так сказал. Когда ваше внимание очень много, на чем сосредоточено, ваша энергия распыляется. И она становится такая, как вот как фонарь светит, не как лазер, не как лучше а как фонарь. Соответственно и результат такой размытый в каждой области, на которую вы расфокусированы. Еще важно определить, что действительно сегодня вы хотите в моменте сейчас, что для вас важно и определить моменты, которые вас, вас забирают энергию. Может быть, пора бросить эту работу, которая не приносит результата никакого, да? оставить эти деструктивные отношения, э, перестать заниматься тем делом, из которого выжить уже ни денег, ни результата будет невозможно. Вы только тратите свою э, свои силы, нервы, ожидая или пытаясь изменить того, чего изменить уже невозможно. Попробуйте остановиться, переключитесь прежде всего вектором на себя что вы хотите сейчас ощущать куда что вы хотите чувствовать в моменте то есть когда мы переводим все свое внимание на себя и уже от этого начинаем создавать свою реальность тогда в этот момент и происходятся самые главные чудеса потому что мы начинаем выбирать то есть до этого мы не выбирали большинство желаний и действий происходит автоматизированно. Потому что кто-то сказал, потому что мы где-то увидели. Инстинкты начинают задавать тон нашим действиям, нашим поступкам, и это а, забирает нашу энергию. Соответственно, когда этих действий поступков много, наша энергия расходуется, и мы не успеваем сделать действительно для себя, для своей жизни, что-то самое ценное: написать книгу, а, наконец-то заняться личной жизнью, или наконец-то заняться творчеством, или наконец-то поверить в себя, или сделать для себя что-то важное и ценное. То есть мы начинаем осознавать, что мы все сливаем туда, где нет обратного результата. Но при этом это может быть неэффективным, просто как толочь воду в ступе. Вот на это нужно обратить внимание прежде всего. Как быстро наполнять внимание энергией, вопрос тоже из этой категории. То есть, внимание, когда мы переводим на себя, мы даем. Понимаете, вот когда мы все время... Наше, наше тело, оно многих людей завязано на выживании, на способности себя как-то реализовать социум и так далее. И исходя из этого, человек не знает, что он может влиять на свое тело и трансформировать его под творца. То есть, когда мы влияем на клетки своего тела, когда мы влияем на свою реальность выбираем творение вместо выживания то мы можем не только тело менять, мы можем менять все обстоятельства и вот как раз этот э, алгоритм наблюдения наблюдатель наблюдает за своим телом и выбирает какое тело он хочет иметь никакой красоты он хочет иметь тело а какой опыт для тела он выбирает прямо сейчас это опыт страдания грусти печали или это опыт состояние созерцание этого мира любви чувственный опыт сексуальный опыт и так далее и так далее есть что касается тантры кто спрашивает в чате про тантру есть видео на моем канале ⁇ Тантра ⁇ Посмотрите, пожалуйста, все вопросы отпадут. Замечательный эфир с Анастасией Хаграс, мастера тантрического пробуждения. Как вернуть любовь? Так. Ну все, я уже такие важные вопросы ответил. Вот, как поставить энергозащиту и нужна ли она вообще? Очень кратко скажу про энергозащиту. А, действительно, энергозащита нам нужна, она необходима. Но это никогда мы э, ставим на себя какие-то программы защитные, амулеты, одеваем что-то, чего-то, как-то и так далее. Прежде всего это помогает, ну это как сигнализация работает. Ну например, представьте, что вы взяли, поставили на свой дом сигнализацию, но у вас сломался замок в двери сигнализация она пока работает но замок вы не меняете, вы не меняете дверь и надеетесь на сигнализацию которая если что придет к вам вор она сработает и вас оповестит об этом но у сигнализации бывают проблемы она ломается иногда такое случается а дверь вы не поменяли замок вы новый не поставили у вас вообще может быть дверь открытая кто в этом виноват прежде всего вы вы не меняли двери вы не меняли замки, вы не меняли коды в своем доме. Дом ⁇ это наше сознание. Мы можем вешать амулеты, мы можем вешать, мы можем ставить различное количество защит, астральных, ментальных и прочее, прочее, какие только есть. Но если мы не поменяли начинку, если в нашем сознании по-прежнему есть страх, по-прежнему есть разделенность, по-прежнему по мы виним в своих бедах кого-то, Кроме себя и говорим, что это не я, это все другие люди, и я от них защищаюсь, и ходим по всяким разным бабкам, гадалкам и так далее, и так далее, которые с радостью скажут и подтвердят наши опасения. Мы таким образом не меняем свои двери, наши двери становятся по-прежнему дырявыми, нецелостными потому что мы вытесняем свою божественную суть куда-то за дверь и, и живем с дыркой. В голове соответственно сколько бы защиту вы не ставили в таком случае любая защита пробиваема прежде всего пробивается сигнализация а там если у вас дырка в сознании там ничего пробивать не нужно там нет целостности и первое эмоциональное потрясение или какое-то эмоциональное нагнетение со стороны того или иного человека даже кто-то вас в очереди там разозлит вдруг вы получите энергетический удар Поэтому прежде всего нужно исцелять свое сознание. Что значит исцелять свое сознание? Я это на таком обычном бытовом языке говорю. Да? Это значит делать его многомерным, что я есть все и я есть ничего. Я продукт возможностей. Если сегодня произошла какая-то ситуация в жизни у вас, и вы не можете ее изменить, вы можете повлиять сами на эту ситуацию согласно своим своему решению то есть хорошо а как я могу тогда согласно этой ситуации жить как я могу выстроить жить согласно этой ситуации и когда вы это решение принимаете появляется огромное количество энергии или когда а, с вами происходят события которые вы не знали, что с вами произойдут. Например, ваш муж оставил вас без денег после развода. Или ваши родители оставили вас без наследства. Или кто-то неверно с вами поступил. Вы начинаете жить представлением об этой ситуации, ходить по психологам и решаете этот вопрос, как бы вытесняя свой гнев и обиду. А на самом деле все очень просто. Представьте, если вы наблюдатель и только вы создаете энергию любому событию, вы можете это событие отменить. Просто представьте, что этого события не было в вашей жизни. Потому что А, это сделать проще из-за того, что это событие уже не повторится, оно в прошлом, оно уже проиграно. Б вы больше не смотрите в это событие и, соответственно куда вы не смотрите то теряет всевозможную энергию и перестает расти и вы вы не наделяете это событие связи с самим собой это событие и я не имеет со мной ничего общего вы вы э, обнуляете эту способность видеть вы обнуляете эту э, связь с этим событием понимаете и происходит вот такой вот удивительный парадокс что как будто бы этого и не было Сначала это будет казаться как самообман, но это никакой обман но это никакого обмана не существует. Например, вы были в путешествии, и вы увидели там больших дельфинов. Вы приезжаете с путешествия, рассказывайте своим друзьям. Там такие большие дельфины, будто бы киты. Скажите, ваши друзья видели этих китов? Нет, ваши друзья не видели этих китов, но они увидели их в своем сознании. Соответственно, они своим друзьям рассказали. А ты знаешь, что Ленка была... Там где-то в Доминикане видела дельфинов, таких больших-больших, как киты, такие красивые. Откуда ты знаешь? Доленка рассказывала. И они передают эту мысль, эту информацию о китах своим знакомым. Так, по цепочке уже все друзья знают об этих китах но видела их только ленка и больше никто но эти киты живут в голове абсолютно у каждого друга этой всей общины друзей которые поделились своими эмоциями о том что ленка съездила куда-то там посмотрела китов и поделилась этим впечатлением своими друзьями понимаете в чем парадокс мы живем представлениями о чужих жизнях и если кто-то с нами поступил не так это он поступил не мы поступили с ним мы просто видим эту ситуацию как она проигрывается если мы видим мы можем ее обнулить мы можем ее изменить мы можем от нее отказаться как будто бы ее и не было потому что даже то что кто-то рассказал вам о китах это не дает вам всей красоты возможности видеть этих китов поэтому наслаждайтесь каждым моментом жизни энергия течет в каждом моменте жизни не сидите в гаджетах, когда путешествуете, смотрите вокруг. Что такое эволюция? Эволюция энергии. Эволюция энергии – это когда вы можете видеть мир, можете трогать мир, можете выражать чувствами, пробовать на вкус этот мир. То есть через свое тело вы можете контактировать с миром и эволюционировать с этим миром. Знаете, когда я впервые увидел закат на Бали, хотя сейчас в Москве точно такие же закаты, как на Бали, но первый раз я увидел такой невероятный закат на Бали, у меня текли слезы. А второе, о чем мне текли слезы, когда я увидел звездное небо, усыпанное абсолютно, звезд... вот все небо, усыпанное звездами, там не было ни единого места, которое осталось бы без звездочки. Все было э, в звездочках. И для меня это была эволю моя эволюция. Для неба и для звезд нет никакой эволюции. Они просто есть но когда я вижу это я эволюционирую я понимаю что это возможно мое представление о мире меняется мое ощущение к жизни меняется я понимаю ценность момента потому что я вижу это небо не на фотографиях в инстаграме или в роликах на Ютубе, я вижу это своими глазами и когда я рассказывал другим людям про это небо звездное и на следующий год к сожалению этого неба не было потому что была очень плохая погода шел дождь и я не смог показать людям это звездное небо но они поверили мне потому что у меня был этот опыт и но это ничего в жизни их не поменяло потому что они сами не увидели это небо понимаете они это небо не увидели точно так же когда я увидел первый раз пляж нуса пениды это просто невероятно, да? Это пляж, который похож, похож на огромного кита. И когда я спускался по этой скале и проживал этот опыт, что я могу спуститься по этой скале, я не думал, смогу я спуститься по этой скале. Нет, я был в моменте, я спускался по этой э, скале за своей подругой, и мы спустились на пляж. И только потом мы осознали, что мы сделали. Мы совершили ну, какое-то невероятное действие потому что мы с огромной скалы абсолютно в шлепках без приспособлений спустились вниз к пляжу и тогда мы поняли что с нами произошло это был момент нашей эволюции в моменте но мы же не думали о я спустимся не спустимся мы увидели пляж мы захотели с ним соприкоснуться мы захотели войти в воду мы захотели увидеть этот белый белый песок и эту бирюзовую бирюзовую лагуну понимаете вот так же и в жизни когда мы начинаем обуславливать события, тратить на это много-много говорения и мысли, мысли забирают энергии очень много мыслей, много энергии забирают именно мысли и слова, то мы не проживаем этот момент, мы не наполняемся энергией жизни. Вот это самое главное. Так, теперь пойду я то, что вы в чате, мне сейчас написали, пойду по вопросам, что успею, то отвечу. Так. Пожалуйста, охарактеризуйте общение непроявленных ангелов по сравнению с общением с человеком других людей, эгрегоров с человеком. А, общение непроявленных ангелов по сравнению с общением с человеком. Любое непроявленное существо, с которым вы общаетесь, вы общаетесь не словами, вы общаетесь не а, чувствами, вы общаетесь сознанием. Вы общаетесь с состоянием. Вы думаете, что ангелы говорят точно так же, как и мы с вами? Нет. Любые высшие сознания, высшие я говорю внетелесные, это не значит, что они сверхразумные, чем мы. Они просто телесные И все внетелесные сознания, которые есть в нашем мире, они общаются только состоянием. А это состояние мы сами переводим на наш человеческий язык. Поэтому... Всегда говорят, слушайте сердцем, слушайте душой, послушайте знаки, послушайте, что ангел-хранитель вам говорит. Ангел-хранитель не будет говорить вам словами, он будет говорить вам знаками или он будет говорить вам состоянием, а вы сами должны его расшифровать. Но если в вашей голове... Черт пойми, что вы постоянно в каких-то страданиях, в заботах, о чем-то постоянно думаете, ваш ум беспокоен. Вы не сможете расшифровать послание ангела. Вы расшифруете, скорее всего, согласно вашему беспокойству. Ой, наверное, он от меня чего-то оберегает. А возможно, он просто пожелал вам сегодня спокойной ночи и поблагодарил за прекрасно проведенный день. А... Сергей, слушаю вас, и у меня остается послевкусие, послевкусие, что я ничего не смогу, я иная, я обыкновенная, хотя не как все. Елена, которая написала мне этот вопрос. Вы думаете, что вы чего-то не сможете, потому что вы сравниваете, например, меня с собой или мою информацию с состоянием своей жизни? вы все еще живете а, программой что кто-то лучше вас что кто-то может вас чему-то научить На самом деле никто никого чему научить не, ничему научить не может мы сами обучаем себя когда мы а, проживаем эту жизнь как вы можете понять что вы чего-то не сможете если вы не знаете что вы сможете и как вы будете это делать есть нужно этот вопрос, конечно, решать индивидуально о чем вопрос, но я не на, я обыкновенный, знаете, я тоже себя никем не наделяю и ничем себя не наделяю. Я не я не просветленный просветленный мастер, я не вознесенный владыка, я не дух какой-то звездной галактики. Если было бы так. Я бы не сидел сейчас с вами в интернете и не рассказывал про эти вещи я всего лишь проводник тех знаний которые помогают вам задуматься прежде всего о себе и помогают пробудить себя свою силу расставить какие-то точки над е. Все остальное не имеет никакого смысла. Я не прошу вас быть похожими на меня и не хочу быть похожим на каждого из вас, потому что каждый из нас уникальный и развиваться будет по своим по своим программам развития, по своей цепочке эволюции. И это прекрасно. Если бы это было не так, то но ну, мне было бы грустно жить в мире одинаковых людей. Поэтому ваш путь это только ваш. Мы все здесь обыкновенные люди. Когда человек начинает говорить: Я необыкновенный, Я ведь, Моя маг, а ты челить, это эго. Я не видел еще ни одного мастера, который занимается магией, допустим, да, и этот мастер не имеет эго. Все имеют эго. Вот все эти мастера имеют эго. У кого-то маленькое эго, у кого-то чуть побольше, у кого-то чуть поменьше, но все они имеют эго. Я тоже имею эго. У меня внутри не пустота. У меня тоже есть еще эго, которая с которым я работаю. Но оно уже не то эго, которое было в 19 или в 20 лет, потому что я рассказываю, если вы бы знали меня в 19-20 лет, вы бы перестали со мной общаться через пять минут общения. Это сто процентов. Ну, может быть, даже лет через лет десять назад вы бы знали меня совершенно другим человеком совершенно другим человеком поэтому очень важный момент то как мы отслеживаем свою трансформацию мы только можем сравнивать себя с тем кем мы были год назад или два года назад вот и это момент как раз накопления энергии это момент быть в энергии то есть когда мы понимаем что мы были там другим а сейчас мы что-то преодолели мы сейчас что-то создали у нас такая энергия внутри поднимается просто вот подумайте что вы преодолели в своей жизни с какими препятствиями вы справились как вы за эти последние 10 лет эволюционировали кем вы стали за последние 10 лет как изменились ваши ценности как вы перестали страдать или перестали себя бичевать за что-то, как вы сказали да своей мечте, своему творчеству. И у вас такой поток энергии вырвется наружу прямо сейчас, когда вы только об этом подумаете. Вот еще один лайфхак, как наполниться быстрой энергией, на самом деле. вот Мать мира, богиня мать, что подразумевает, если учесть, что это не земля, не материя, какие основания у этого образа, кроме религии? Но зря вы так думаете, богиня мать или мать мира это и есть материя. Материя проявлена сознанием, сознанием Творца. Творец проявил материю, и материя постоянно расширяется. Задача материи расширяться, задание материи уплотняться. Материя помогает нам познавать дух. Если бы не было материи, дух на фоне материи был бы не так виден нами и не так нами проявлен. Вот задача материи это очень кратко. Так сергея скажите если младший сын не слушается а в итоге мы с мужем ругаемся это он энергию вампирит или это он зеркалит какие-то наши внутренние конфликты как правило дети всегда пародируют родителей и если не слушается ребенок вас то конечно же это его зеркало вам с вашим мужем то есть он вам говорит как вы себя как вы себя ведете то есть он вам рассказывает как вы себя ведете и он не слушается потому что вы не слушаете себя например до 14 лет ребенок в ребенка закладывается вся информация от родителей и все проблемы ребенка это калька проблем родителей поэтому где-то вы должны задать вопрос в этом случае себе где вы сами с собой сопротивляетесь, где вы сами себя не слышите. Это всего лишь ваш маленький, ваш маленький, что ребенок, это ваше творение, он носит ваши программы, он носит ваши генетические коды. Только такой ребенок в таком теле мог воспитаться и родиться в вашем, э, вашем поле. Через ваша лона с вашим мужем именно этот ребенок который носит ваши программы ваши сомнения ваши страхи ограничения и он вам еще пока объяснить не может потому что у него еще нет такого словарного запаса как у вас или интеллектуальных особенностей поддержания разговора он это просто проявляет эмоциями животной энергией. вот это самое главное на что вы должны обратить внимание? Сергей, а как же фраза ⁇ просите и дано вам будет ⁇ Я не знаю, к чему этот вопрос. Наверное, к тому, что не нужно просить желание А просите и дано вам будет я бы не говорил в таком контексте. Просите... Это выру... это неправильно переведенная фраза. Когда мы будем говорить на тему Библии, я вам расскажу: так почему мы, когда медитируешь, делаешь практики, повышаются вибрации, а после входишь в семью, а там мама или муж устраивает скандал, они вампирит энергию. И как не сливать энергию? Об этом я уже вам рассказал: как ее не сливать и почему они вампирит, да? Так, в каком форме предпочтительно формулировать желание раскрыться в своей полноте нынешнего перехода? Смотрите. Мы сейчас сделаем практику, как раскрыться в полноте нынешнего перехода. Так. Может ли человек научиться управлять пятью стихиями? Вода, земля, воздух, огонь и временем? Действительно, может. И скоро летом будет курс посвящения в стихии, управления магией стихий. Мы будем с вами учиться работать со стихиями. С первоосновами стихий, со стихиями первых чакр, вторых чакр, третьих, четвертых, пятых, шестых, седьмых. Потому что стихии ⁇ это та важная ресурсная составляющая нашего тела, благодаря которому развивается, полноценно эволюционирует наш аватар. И знание об этом настолько ценны, как и знание о том, насколько вы здоровы физически. Мужчина, когда пьет, он не хочет развиваться и уходит в низкие частоты. Можно ли помочь? Задайте себе сначала вопрос, зачем вы с таким мужчином, с мужчиной, который пьет? Потому что это ваш выбор, вы притянули себе такого мужчину, вы его создали в своей голове, вы его выбрали, осознанно или неосознанно, но это ваша реальность, которую вы создали. Есть обусловленность кармическая, когда вы если вы жили по программе кармы до этого дня вы могли привлечь кармически этого человека в, в отработку или в укоренение своих страданий например вы жили в карме постоянных страданий выбрали человека который вам а, эту симуляцию страданий только усиливает своим поведением возможно у вас отец пил и вы переняли эту программу как мама, будущая мама, что если мама жила с человеком, значит я буду жить с человеком, это нормально, только так можно построить семью. И таких программ очень много. Нужно задать себе просто вопрос, зачем я живу в такой реальности, что я пытаюсь себе доказать. Тут Лично этот человек ни при чем. Поменять пьющего человека невозможно, потому что это его программа, и с этим нужно работать либо мастеру, который будет изменять его сознание, прежде всего, это сознание, а не только как бы низкие частоты, да? какие-то там подселения и прочее, о которых я говорил как-то давно в своих видео на эту тему. Но это также и там надо менять сознание. А это будет зависеть от желания человека без его желания ничего нельзя сделать так я написала книгу очень тяжелая психологически после мне стало очень хорошо было столько энергии но через какое-то время снова энергии нет и вернулась депрессии сейчас снова в голове сюжетного книги мне стоит снова писать энергия вернется действительно знаете бывает такой момент это такой парадокс который мы будем объяснять с вами э, и работать на курсе э, энергохакинг где я вам расскажу и покажу почему с вами происходят те или иные проблемы утечки энергии накопления энергии как управлять энергией и тому подобное э, и это действительно очень классная история когда ваше сознание на, задействовано только на действия то есть например если вы ничего не делаете энергии нет депрессия если вы что-то делаете энергии есть это обусловлено вашей скорее всего психофизики психофизикой а, также физик, вашим сознанием да? дело в том что а, есть люди которые должны быть постоянно в движении либо в творческом движении либо в физическом движении либо в интеллектуальном движении они поток они они воздух энергия огня энергия воздуха это тоже связано также э, с наличием доминации той или иной стихии. И таким людям нужно постоянно двигаться. Если не писать книгу, то заниматься спортом. Если не писать книгу, то не знаю, вести прямые эфиры. Если не писать книгу, но ну, чем-то себя занимать для того, чтобы не было застоя. То есть застой приводит к вас к быстрой энтропии, потому что вы поток. И вы должны это просто понимать Вот и все. Это э, индивидуальность вашего сознания, в вашей психофизике. Можно, конечно, себя успокоить из техники, как успокаивать эту энергию, как даже в простом сидении дома успокаивать, но вы должны заняты были, должны заняты быть чем-то. Вот. ну, то есть какой-то работой все равно, либо созерцание, либо наблюдение. Сейчас очень хорошая вообще работа над собой в рамках энергии нового времени и в рамках нашей глобальной самоизоляции. Так что дерзайте. А как восстановить свою энергию после общения с теми, с кем нет синхронизации и общение вынуждены например, в маленьком закрытом пространстве на работе? Никак не восстанавливать общение, а вы никому ничем не обязаны. В общем-то, вопрос, зачем вы будете восстанавливать общение, задайте себе вопрос, зачем. Так, у нас время заканчивается, я еще отвечу. Буквально на два вопроса, и мы перейдем к нашей практике. Как сохранить состояние потока и избавиться от перфекционизма, который тормозит все действия? Есть такой момент очень важный, когда мы пытаемся создать историю, которой нет. Это все касается про, про перфекционизм. Перфекционизм ⁇ это всегда зависимость от чужого мнения то есть вот как они оценят если я сделаю плохо наверняка это оценят плохо сам скажу что я еще тут перфекционизм но с этим я работаю и сегодня этого становится все меньше и меньше действительно это все связано с нашим эго, которое стремится к расширению и хочется не, не то чтобы к расширению, наоборот, оно к уплотнению, оно хочет быть таким очень металлическим, основательным, жестким и никуда не двигаться с места. Это все от эго, то есть вы хотите быть лучше других, поэтому вы перфекционист. Это все детские травмы, детский опыт, детские ощущения себя, в чем-то вы еще себя не проработали. И давайте проще. Давайте не говорить о ручке. Это просто ручка. Если вы хотите сделать какое-то действие, сделайте его, потому что только вы поймете эмоцию от этого действия. Только вы почувствуете, нравится вам это действие или не нравится. Не как результат, а как процесс. Только вам станет от этого лучше. Так что просто отпустите это. как избавиться от э, привязок сексуальных привязок и других привязок будет на курсе озвучена эта тема и будем эту тему прорабатывать избавление от привязок с другими людьми э, 27 числа мая все подробности будут под этим видео и на моем сайте есть вся информация так вопрос почему осознанность приходит через испытание это так всегда или можно что-то осознать когда все хорошо и разве так не лучше? Я уже отвечал как-то на этот вопрос, почему осознанность происходит через испытания. Дело в том, что когда мы развиваемся, мы должны понять, почему мы это понимаем. У кого-то это происходит через боль. У кого-то это происходит через предательство у кого-то это происходит через отсутствие поддержки или еще через какие-то факторы это все связано только с тем что мы не каким образом не пытаемся себя ну давайте так осознанность Происходит только тогда, когда ты освобождаешься от мысли, что мир – это только материя, это только факты, которые ты видишь в своей голове или в своими глазами. И эти факты будут рушиться быстрее всего. То, на чем ты цепляешь свое внимание. Если это деньги, то будет проблема с деньгами в момент пробуждения или когда ты стоишь на путь духовности или осознанности. Если это люди, близкие отношения, они будут рваться, потому что ты думал, что жизнь это только материя, это только связи, и ты так сильно за них держался, потому что мы держимся за материю, которая постоянно уплотняется, но она не является нашим, нашим процессом эволюции. Но представьте, животное, которое сидит на цепи, которое не гуляет в открытом пространстве, оно эволюционирует? Нет. Оно не эволюционирует, оно не приносит пользу никакую, потому что животное в природе, оно, это часть экосистемы, она испражняется, она размножается, она ходит хвостом виляет и опыляет какие-то растения, она ест каких-то мелких животных, ее потом кто-то ест. Все это процесс эволюции если она находится просто в клетке ничего не происходит ничего не эволюционирует Так также как человек если он в клетке своих догм и событий он не сможет осознать себя осознать тот мир и духовно пробудиться именно поэтому чтобы пробудиться нужно выйти из этой клетки а она должна разломаться именно поэтому происходит то что вы назвали страданиями и и так далее вот я благодарю вас за вопросы, которые вы мне задали. Мне очень приятно, что мы сегодня с вами поговорили на тему энергии. И я желаю вам в этом смысле очень большого развития и осознанности. Вот. Слушайте, у меня телефон сел. У меня было сто процентов заряда, и у меня сел телефон. Сегодня такой энергетический у нас э, прямой эфир ну как как назовешь корабль так он и поплывет правильно хорошо а, тогда мы по-другому подключим нашу колон нашу музыку и я сейчас попрошу вас сосредоточиться на на себе прежде всего глазки можем не закрывать Сейчас приведем что-нибудь. Итак, очень важно в накопле... вообще в работе с энергией, важно понять одно: у нас есть сознание, которое создало наше тело. У нас есть тело. Вообще теле... тело это главный аккумулятор нашей энергии. Сейчас. Мы с вами пойдем в процесс который э, очень важно определяет наше определяет наше состояние и связь со всем миром, и связь со всей Вселенной. Мы будем заземляться и связываться э, с энергией э, планеты, с энергией Земли, для того, чтобы Почувствовать исходную энергию, которая здесь наши тела поддерживают. Если мы не будем поддерживать наши дела в материи, а наши тела придут в негодность. Прежде всего мы должны их здесь поддерживать. Есть люди, которые улетают далеко в своих иллюзиях, пространственных изысканиях, медитациях, но не наделяют вниманием свое тело. Естественно, что происходит в этот момент? Их тело либо становится больным, и так как оно больше не поддерживается самим сознанием, наблюдателем и человека либо это тело может занять кто-то другой вы слышали такую аномалию когда идет замещение духа души когда можно вытеснить душу и подключить какую-то сущностную программу в тело человека это очень часто бывает когда люди забывают о своем теле и когда они не уделяют ему точного и истинного внимания когда они где-то летают но о теле не заботятся вот поэтому мы сейчас будем управлять своим телом и накапливать энергию подключаться к мирозданию и так далее итак поехали закрываем глаза сейчас вот можно закрыть глаза и окунитесь внутрь себя Почувствуйте свое тело целиком и полностью, от самой макушки до самых кончиков пальцев ног. Почувствуйте свое тело целиком и полностью, от самой макушки до кончиков пальцев, ног. А теперь сфокусируйте свое внимание на стопах. И абсолютно не важно где вы сейчас сидите в квартире или в частном доме в апартаментах или прямо сейчас смотрите этот эфир стоите на земле в своем огороде в дачном участке абсолютно не важно почувствуйте как от вас идет энергия в землю вы посылаете сигнал земле стихии земля материальной первородной энергии этот сигнал идет ко всем ее проявлениям земля как планета земля как горы земля как равнины земля как степи земля как любые возвышенности земля как светлые пустыни земля как темные темные холмы земля как острова виды земли ко всем видам материи отправьте импульс от себя от своего тела и скажите про себя я есть я есть мое тело я есть мое тело и этот импульс несет информацию, что вы есть мое тело. То есть вы есть тело. И связывается со всеми-со всеми проявлениями Земли, которые сейчас трансформируются, которые сейчас пребывают в системе трансформации, в периоде трансформации этого 2020 года. И не только 20-го и последующих лет, и 21-го, и 2030-го, и 2040-го, и 50-го, и других-других лет. И вы все имеете связь с этой Землей, с энергией планеты. Соедините свой посыл с общим полем планеты, с ее не неискаженной базовой природой где есть информация без примесей, без ложных концепций, просто о природных ресурсах, о стихии Земли как первоисточники материи. И материи как первоисточники Земли, проявленной на этой планете. Почувствуйте эту связь. И почувствуйте, как обратным посылом эта связь, которую вы синхронизируете, идет в ваши стопы и проходит через все тело. этой энергия до самой макушки и обратно, до копчика. От копчика к макушке и обратно до копчика. Как ваш позвоночник набирается силой, выравнивается, выравниваются руки, ноги. Вы становитесь более наполненным. И энергия увеличивается в вашем теле. Посмотрите внутрь себя. Это ваше тело. Я предлагаю сейчас с ним познакомиться. Скажите себе, здравствуй, мое тело. Я беру тебя с собой дальше по своей жизни. Сейчас в этом упражнении не нужно искать никакие ответы и задавать какие-то вопросы. Все, что вам придет, оно придет только для вас, и это будет актуально только для вас. Тело, я приглашаю тебя в, твое... в свое путешествие. Я с тобой вместе. Почувствуйте это, от тела что оно вам передает обратно. Идет ли оно с вами в, в путешествие дальше? Посмотрите на это тело целиком и полностью. Когда-то вы считали его несовершенным и даже пытались в чем-то исправить. В какой-то момент это тело давало сбои, и вы ругались на него. В какой-то момент оно вас подводило, и вы печалились, что у вас такое не совсем здоровое тело. Но это тело всегда было с вами и всегда поддерживало ваш главный продукт Вселенной вашу душу. Ваше тело защищало вашу душу все эти годы. И не давала вашу душу никому сломить выскажите те слова которые бы вы хотели сказать за это своему телу отправьте внимание в те части тела где особенно тело все эти годы требовало это внимание может быть, вы стеснялись какой-то части своей тела, не показывали эту часть тела, не хотели о ней говорить, обходили вниманием эту часть. Вот именно в эту часть отправьте свое внимание, исцеляющий импульс. Поблагодарите эту часть. Не знаю, скажите то, что вы чувствуете. и Скажите, что вы эту часть тоже вместе со всем телом берете в свое следующее путешествие. Почувствуйте, как эта часть с вами разговаривает, как эта часть откликается на ваш импульс, на ваш знак внимания. Обойдите стороной все части своего тела. Почувствуйте, как эти части наполняются вашим сознанием, тело возможно было далеко от представлений о том что оно может быть каким-то супер совершенным но оно всегда вас поддерживало оно всегда было с вами почувствуйте синхронизацию со своим телом почувствуйте его плотность Почувствуйте руки, почувствуйте голову, шею, позвоночник, как проходит энергия внимания по всему телу. Наполните этой энергией внимания все ваше тело. И через стопы ног отправьте энергию обратно в землю. Синхронизируйте ее со всеми частями земной энергии, со всеми ее проявлениями. Почувствуйте, как ваша любовь к своему телу, как ваше принятие своего тела, как ваше внимание к своему телу синхронизировалось с природой. И не важно, что вы сейчас не на природе, и не важно, что вы не обнимаете деревья. Важно то, что сейчас мы в синхронизации с природой и силой стихии земли. И теперь для вас синхронизация с этой планетой будет происходить гармонично, и теперь синхронизация с природой, и с планетой будет для вас происходить гармонично, прежде всего гармонично для вашего тела. Ваше тело начнет чувствовать, куда ему двигаться в тот или иной момент, как ему себя вести, что ему делать в каждый момент своего явления и проявления. Это поможет вам сохранять, аккумулировать энергию тогда, когда это необходимо. Это уберет страхи, сомнения. Вы всегда будете чувствовать вместо полученной информации извне, что на самом деле дает ваше тело вам, а чего оберегает, что создает. Почувствуйте импульс обратно от стихии земли и наполните снова свое тело. От макушки до самых кончиков пальцев ног и обратно по позвоночнику выпрямите спину, плечи. Энергия по позвоночнику течет плавно и потоком. Почувствуйте энергию в каждом отделе своего тела. Почувствуйте себя целиком и полностью, как единой вибрацией и единым источником. Открываем глаза и напишите в чате, появилась ли у вас сейчас энергия, появилась ли у вас сейчас сила, что вы сейчас чувствуете, насколько вы свободны, насколько вы свободны. Насколько вы ресурсны? Это простая достаточно практика, которая, которой вы можете работать, и она не имеет каких-то более глубинных а, моментов, где необходим моя обратная связь. Вот, поэтому данную практику вы можете использовать всегда. Для того, чтобы поднять очень быстро свое сознание на высокую частоту, свою энергию, наполниться энергией. Вот, и это поможет вам восстановить силы. Я спотела, мне стало тепло, появилась энергия и сила да сила энергия благодарю сергей стало лучше благодарю появилась сила и вега. отлично друзья я благодарю вас за эту встречу подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик нажимайте на колокольчик мы встретимся с вами в следующей прямой трансляции которая будет посвящена иным все об иных все об ином измерении об ином мире и все <толкно> только об этом в следующий четверг а, нет в следующую пятницу получается или в четверг ну в общем разберемся следите за новостями еще по пятницам выходят все мои а, лекции а, значит в общем, мы с вами встретимся. Следите за событиями на канале. И те, кто хочет пойти в глубину своей энергии, наполниться ее ресурсностью и научиться управлять своим сознанием, прикоснуться к нечтому большему, мы будем это делать на курсе 27 мая. Курс повторяться не будет. Поэтому будьте на связи и очень доступные цены на курс. Специально в период карантина и общей ситуации. Я благодарю вас, обнимаю. Будьте в благости, доверяйте себе, самое главное, доверяйте себе во всем. Всегда слушайте свое тело и идите по пути энергии. До встречи!